Только посмотрите на эти грибы, если О, их так можно назвать. В жизни не видел ничего подобного. не опасный, но есть и плохая нота. Почти наверняка это означает, что Аберон приготовил для нас что-то гораздо... гораздо хуже. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Их, пока они не навелись на цель. Контрольная точка. Боезопас пополнен. Игроки воскрешены. Здесь начинается опасная зона. Если счетчик Гейгера начнет сходить с ума, дальше не суйтесь. Иначе никакие медики не помогут. Этих чертовых зомби охраняет специальное подразделение Блэквуд. Так что легкой прогулки точно не ждите. Противник собирает силы у бассейна. Возможно, это ключевой из